Здравствуйте! И с вами снова Андрей Валерьевич Топорков. Сегодня 1 мая 2017 года. Хотелось бы поздравить всех трудящихся с этим праздником. Суть этого видео о том, как я еще раз 28 числа, 28 апреля навестил прокуратуру города Сочи, конечно. У меня не получилось того результата, который я хотел. Да, ну, скажем так, что отсутствие результата это тоже результат. Смотрите, что из этого получилось. После общения с сотрудником прокуратуры Вахромовым я сделал звонок ФСБ с заявлением, чтобы пришли и выяснили, кто тут такие захватили исторический памятник, заняли здание, документов не имеют, ну и всего, там сказать по списку перечисленного. В итоге полтора часа я прождал. Сотрудники ФСБ, может так сказать, мягко забили. Но отсутствие результата – это все равно результат. Было мною сделано заявление ФСБ России на данного дежурного, который проигнорировал заявление. Но ну а теперь будем ждать результатов. Но попытку мы обязательно повторим. Правда победит? Смотрите мои следующие видео. Здравствуйте! И с вами снова Андрей Валерьевич Топорков. Сегодня 28 апреля 2017 года. Очередной раз хочу навестить прокуратуру города Сочи. Ну смотрите, давайте развлечемся. Посмотрим, что из этого выйдет. На выезде. На выезде. Все, кто, кто за него. Иванченко на месте да. Иванченко это. А, помню, было такое видео. Так. как хотелось пообщаться? Анна Григорьевна, здравствуйте. здравствуйте. Не знаете? Снова Андрей Валерьевич Топорков. Время, Начальство ваше разбежалось, почему-то. Я вам еще раз говорю, у меня не приемное время, например. у нас есть сотрудник, который ведет прием, поэтому... Ну вы самое говорите. главное сейчас в прокуратуре на сегодняшний момент. У меня не приемные часы, я самое главное. граждан не принимаю. Я не гражданин. Вы гражданин. Я хозяин вы данной гражданин. территории и данного здания. Вы хозяин Чего? данного здания? Конечно. Да? Все муниципальное Что? имущество принадлежит кому? Я вас не приглашала сказать нет. Я вас сильно не я буду скажу, У нас есть сотрудник, который ведет... Я прием. вас сильно я не, не буду. Я не принимаю Анна, сейчас обращения с личного... Нет, приема. никакого обращения не будет вам. Вы просто мне вот такое вот постановление скажите свое мнение Я ничего вам не скажу, потому что у меня неприемное время. Так вы вас вообще принимать же не имеете права. Вот в чем-то и дело. Ну а зачем вы к нам ходите, если мы принимать не имеем права? Да сейчас веселье просто хочу вас тут устроить. Возвлекательное. Вы не просто скажите вот это постановление. Я вам не могу ничего сказать. 157-е постановление. И на кто у нас сейчас прием осуществляет? Угу. Ну он же... Вахромов Харитонова, пожалуйста. О, Вахромов. Вот, я сейчас сниму. Кстати, Анна Григорьевна, а вы на работу в прокуратуру пойти готовы? РСПСЭК. Закону, Наша вы, беседа есть. закончена. Я вы работаю уже в прокуратуре. В прокуратуре работаете? Ладно, мы сейчас, кстати, будем выяснять. Ладно, извините, что я вас отвлек, но мы сейчас увидимся. Вот мне еще интересно, а почему постановление не выписывается? А даете какие-то там отписки непонятные? Не по законодательству даже, на который вы ссылаетесь. До свидания. До свидания. Ну, общаться пока не хотят. Ну, Как-то ну, неинтересный сегодня день. Сейчас мы помучим гражданина Вахромова. Разбежались все. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пиво красивое сегодня. Можешь вы мне пояснить? Я а что смотрю, ваше начальство куда-то все понятно. Конечно, ведь. вы, вы предупредить должны. Я вас а поделюсь. Да. Спрячьте, пожалуйста. Посмотрите. Страшная бумага. Вы можете по постановление 157 госдумы прокомментировать? Прошли. Ну вы прочитайте, пожалуйста. Не дайте оценку. Раз Я у вас думаю. такие большие погоны. Я не полномочий давать оценку постановления... Нет, я знаю, что вы вообще по не полномочий Государственной Думы, Федерального Собрания России. Нет, так От 90-х что -го Почитайте, пожалуйста. У вас есть какое-то обращение? Нет, вы почитайте. Обращение у, у меня получилось другого рода. У есть обращение? Я говорю, вы почитайте, пожалуйста. Что вы прочитали? Прочитал. Что вы прочитали? Слушайте, я прочитал постановление, вы только пришли на к постановлению? Мне... мне вот интересно ваше мнение Хорошо. по данному постановлению. Где граждане должны были послушайте, сами определиться, послушайте. граждане которые сразу. Я не собираюсь не комментировать постановление государственного комитета. Вы его прочитаете сначала, я прочитал. а потом сделать. Я постановление прочитал. Значит, я 20 20 минут, на а я не у вас две минуты. Вы только договор. У вас Конечно. Вот мне закона. А вот вы прочитаете и вы как раз мне и скажете про нарушение закона, который вы нарушаете да, у вас. Выпущенный вы прием. Вы можете сообщить сведения о нарушении закона? Вот так вы прочитаете? Я прочитал. Нет, Конкретно вы не прочитаете? Сообщение. Я прочитал. Вы не прочитали. Вы Дмитрий не можете сообщить конкретные сведения о нарушении закона? Конечно, да. могу. Пожалуйста, сообщите. Вот вы для того, чтобы занимать должность прокурора, то есть помощника, заместителя там, прокурора, да. в первую очередь должны быть кем? Гражданином Российской Федерации, да? да? Помните такое. То есть это обязательно требование. Я правильно понимаю? Вот на основании вот этого документа подтвердите свое гражданство Российской Федерации. У вас есть сомнения по поводу моего гражданства? Конечно. Ну, Но я его подтверждаю. Это у обязан. всей страны есть. Я его вам подтверждать не обязан. Если у вас есть, Если вы себя выдаёте по поводу... за сотрудника прокуратуры РФ Российской вас... Федерации работающего в прокуратуре РСФСР, по закону РСФСР, незаконно переименован, да, Ельцин, у которого не было полномочий на переименование. И на тот момент у нас какая была страна? Президентско-парламентская? Нет, парламентско-президентская. А потом, сейчас какая страна? Президентско-парламентская. -президентско Это разные страны. есть закона. Вы же не хотите читать? О нарушении закона. Есть. Я думаю, что... Это вы мне даете постановление Государственной Думы. Почитайте, пожалуйста. Это ваше обращение? То есть почитайте. Вы я можете его, прочитать? Я его прочитал. Нет, вы я не его прочитали. Прочитал. Зачитайте тогда слух, пожалуйста. Я его прочитал. И что, прочитал. И что вы, вы пояснились этого? Что вы прочитали? Так, я не собираюсь комментировать, я вам уже сказал об этом. Я его комментировать не собираюсь. Документ. меня нет полномочий комментировать постановление Дмитрий Государственной Александрович. Думы. Вот вы сейчас представляете прокуратуру города Сочи, я правильно я являюсь дежурным прокурором, осуществляющим прием граждан. Все хорошо. И ННН ОГРН. На личном, на личном приеме. ИНН, ИНН, ОГРН вашего подразделения. Я могу узнать. Вам интересно вы? Конечно. Мне очень интересно, потому что я не могу найти в официальном доступе ИНН и ОГРН. Вы пришли на прием что уточнить. Так вот полномочия, вы полномочия. Экзаменовать на Полномочия. Так, слушайте, Ребят, если у вас нет средних нарушений закона. Мне Пожалуйста, тогда... Вот мне сведения о нарушении вами закона. Ну, это не является сведением о нарушении закона. Ну как это, блин? Ну, И, ну, извиняюсь, конечно. Это не является сведением. А что это? Вы не сообщение. Вы пришли в ходе личного приема, вы не сообщили сведений конкретных о нарушении. Вот, закона. Вы же отказываетесь читать, да? Я, Я, его с... прочитал. Я кстати, о нарушении закона 10 да. апреля. Я прочитал. 10 апреля было мною подано сюда обращение. Я вы его прочитал. знали? Знаете в том что нет, не знает. Я не знаю, я не уполномочен. Не уполномочен. Да. Обращается в прокуратуру. Хорошо. В среду, может, ответ на него не получили а... Где документы, подтверждающие полномочия вашей деятельности? Закон... Были запросы? Закон Российской Федерации Закон Российской Федерации очень а хорошо. прокуратуре да. Российской Федерации. Да, да. полномочия. Какого года? 92 года. 17 -го, 01 -го, 92 -го года, правильно да. же я? Да. Не ошибаюсь, да? да? Конституция какого года? Вы, мне пришли, вы меня пришли к замену, если вам интересно, откройте, пожалуйста, вы Конституцию и, прочитайте. Признаете, пожалуйста вы и прочитайте. Вы Конституцию признаете Послушайте. Российской Федерации? Естественно, мы признаем. Да? Год тогда, вы знаете, какой у нее? 12.12.1993 -го. года. А теперь поясните мне, как это ваш орган, прокуратура, появился раньше, чем Конституция Российской Федерации? на основании которой строятся по поводу, государственные по поводу органы. Вы станете под, под сомнения закон о прокуратуре Российской Федерации 93 я вашу года, деятельность да? ставлю вы под сомнение. Под сомнение закон, Конечно. Вот так ради Бога, Ваша деятельность. ради Бога это ваше право. можете ставить, закон? А закон, это наш закон, это РСПСР, да. но никак не ваш Российской Федерации 93 -го года, который не признан на Конституцию. Откройте Конституцию, посмотрите что она отменила. Последний. Я Конституцию знаю, надо мне рассказывать. Ну, и что она отменила? Что она отменила? Вы что, на экзамен пришли? Конечно, меня да, я пришли? пришел нет. заменовать. Вы заблуждаетесь. Да, почему я это я Почему? Потому... Ну почему? Потому... Ну, вот почему? Потому... ну вот почему, у меня потому есть потому полномочия. Что, что, у тебя, а у вас нет полномочий вообще шо? никаких. Какие у вас есть полномочия? У меня полномочия. <звучит> полномочия <звучит> обратиться <звучит> в органы прокуратуры. Не-не-не, у меня есть полномочия. Сообщить <звучит> о нарушении законодательства, ради Бога. Мое постановление о назначении, Вот мое постановление о вступлении в должности. Это. Мне эти документы абсолютно не интересуют. Но... Они мне не нужны. А мне вот интересуют ваши полномочия и все остальное. остальное. Постановление о назначении Топоркова Андрея Валерьевича в гриву первого заместителя главы Краснодарского края да. Советской Федеративной Социалистической Республики. Да. Это ваши личные документы да. ради Бога. Так вот вы хоть свои личные документы нужны? Для До чего нам эти документы? Для того, что вы с другой страны живете и это все? на другой это государство, государство вы работаете. Нет, это не все. все? Конституция Советского хотели. Союза отменялась. Конституция Советского сейчас... Союза отменилась. Нет, вы просто полномочия свое подведите. Я удостоверение? обязан есть. Покажите, пожалуйста. Я не обязан вам подтверждать свои полномочия. Вы обратились при государственной медиампрокуации. Конституция, статья 24.2. У вас есть сомнения, что. Конечно. У меня есть сомнения. Бы да, да, да, да, да. Тогда не надо У вас есть, приходить у у вас есть постановление? Естественно, есть Ой. постановление. Удостоверение да. удостоверение. Есть, естественно. Вы не видели, что да. это тот человек, за которого себя выдает и подтвердить. Его да, хотите увидеть? Конечно. Я хочу увидеть. увидеть. Я, Я хочу увидеть. Да. Зачитать. Хоть вам не сложно показать удостоверение. Вам не сложно, хотя этого делать я не обязан. Пожалуйста. Да, прокуратура Российской Федерации, ТО номер 2168. Нет, это не надо зачитывать, <cturne> Зачем вам номер? Зачем он номер номер встретил? во у вас нет самый. 15.04.2016-15 год, до 2019 года, ладно. служебное удостоверение, так, младший, советник мистер Вопромов, Дмитрий Александрович, мнение, подождите прокуратуре города Сочи что, что, ты... а что, почему у вас не соответствует печать? я помощник прокурора города Сочи mm -hmm. так прокурор Басна Корженек ну во первых уже Корженек Нету, да? Во-вторых, он... печать да? не соответствует ГОСТу. Послушайте, то, что прокурора края нет, это не говорит о том, что их удостоверение. Кстати, является, а кто сейчас прокурор края является не действительно? Прокурор края сейчас имеется. Табельский, конечно. Табельский есть, да? да? Есть. Очень хорошо. Это самое еще вопрос. Почему у вас в вашем удостоверении не соответствует печать ГОСТу? Если вы Российскую Федерацию при... представляете, правильно? Послушайте, если у вас есть претензии к моему удостоверению, тогда обратитесь в кадровое подразделение того органа, который мне это удостоверение в То есть, да, Вот это требование к печати, правильно? Р-51-511. Вы же говорите, что в государственном случае, значит, вы должны исполнять требования. Слушайте, вы пришли в ликбит с вами проведать. Конечно, конечно. Для начала я хочу с вами ликбит. То есть, печать у вас не соответствует по сути. Вас это устраивает, Я не собираюсь с вами обсуждать печать, которая стоит у меня в служебном удостоверении. Если у вас есть... Ваше служебное узнание, только проходить здесь, так сказать. Ради бога, это мое служебное удостоверение, не ваше. Поэтому вы. Вы вот эту фирму представляете, да? Послушайте. Я представляю, я работаю. Фирму, вы вот эту представляете? Я в фирме не работаю. Вы вот эту фирму Российской Федерации. Прекрасно. Вот эта фирма. Российская Федерация ОГРН. ОГРН и НН. Слушайте. Я не собираюсь с вами обсуждать. Дмитрий Александрович. У вас есть какие-то сомнения? Дмитрий Александрович. Вы приходите сюда, для чего? Например. А вот сейчас мы выясним, для чего мы сюда для чего, пришли. Да. Вот мне интересно, кто вы такие вообще? Вот вы никак когда вас не дойдёте. Есть дойдет. прокуратура города Сочи. Есть только прокуратура, РСФСР, вы да, если ставите Сочи. под сомнение, да ради бога, это ваше право. Вас никто переубеждать в этом не собирает. Да. И ничего удалять вот. вот, не Вы никак не поймете, что все меняется, ребята. А вы или да. с народом, или вы вот этого человека представляете, который сейчас имеет право действовать без доверенности. Это только Бабаев Игорь Александрович. Шартобельского, что ничего слова нету. Вот. Э, так, это выписка, выписка? выписка от пятого, но все вот. Ну вот налогово. Налоговая печать. Вот печать вот можете проверить. Вот, это налоговая с СССР Советского не Союза. Нет, это ваше же. Нет. Вы же в ней зарегистрированы. Наши. Правильно? Ваше же да? как понять? Ну, Наши. вы же говорите, вот, что, вот что я гражданин Российской Федерации, вы же говорите. Естественно. Да? Я а, а, значит, нет. откройте федеральный закон номер 62. Граждан? Граждан? Да я не собираюсь совет обсуждать. Вы... Да я знаю то, что мне надо знать. Я не собираюсь совет обсуждать. Я говорю, вот, можете проверить. Ваши гражданства Советского Союза, только вы в соответствии да. со статьей 62 Конституции СССР поступили на работу в иностранное государство, в юстицию, в полицию, там все остальные, автоматически лишаются гражданства. Я в полицию не поступал. Ну, юстицию. Ну, это просто Я полный перечень. А что у вас? Вы советник юстиции. У вас органы прокуратуры, да? органы прокуратуры Федерации а? есть. Какой? Российской Федерации? Ну, какой Федерации? президентской Российский. или президентско парламентской послушайте? Вот какой? Послушайте. Дмитрий Да, Я не собираюсь государственное устройство страны обсуждать с вами, ну, как это. Ну, вот, вот вы ссылаетесь вот, на вот, закон? Да. То есть вы закон да. какой страны ссылаетесь? Российская Федерации? Какой страны? В 1992 году, году была Российская Федерация. Российская, Российская Федерация. В 1992 году был. Я? Вам еще раз объясняю. Вы понимаете, что это разговор ни о чем. Так вот, я смотрю, просто вы никак я не хотите понять. Я тоже смотрю, вы говорите много что обо всем, да. предъявляете какие-то постановления, да. однако вы сведения о нарушении закона не сообщаете. Так вы нарушаетесь. Если мы по вашему мнению, мы нарушаем. Конечно, мы нарушаете. То, вы нарушаете. То есть вы свои полномочия Получаете. ничем Получаете. подтвердить не можете. Да, вот. да мы не обязаны. Смотрите. Нет, Дмитрий Александрович, а у вас не закрадывается такая понятия? Мы пришли, у меня ничего Смотрите. Фирма коммерческая. Удостоверение у вас не соответствует печать. Вытиски вы вообще не числитесь. И возникает вопрос. Вы кто? Это у вас возникает вопрос. Да это сейчас у многих возникнет. Это возникает вопрос, вопрос у вас. Это возникнет у вас вопрос вы... у многих. Вы решили углубиться в это, а ваше право вы можете изучить. Я говорю, все. вопрос сейчас у людей возникнет. Вы кто? Вы просто кто? Вы для себя пришите. Послушайте. Вы для себя. Да, я понял, у вас хорошо, вы кажется, вы геноцидом народа видите очень прекрасно. Да. да, у вас хорошо, коренное население -то. Только вы не понимаете, не сознаете, а вас. Когда, ребята, вот пришел, да, разберитесь, разберитесь, документы. Если я говорю неправду, ну тогда вы поясните мне. На законы ссылочки, сами все перепроверите. У вас это все, что вы хотите? Нет, сейчас. Сейчас будет еще это самое. Это все выяснение а что, кто, вы, кто, вы, кто вы есть такие будем выяснять кто мы вызывать, есть ну как-то да. не надо, ну, как не надо. Вот ну если вы не знаете кто вы есть такие а мы да. не знаем кто мы есть такие не надо на эту на эту мы с вами не собираемся дискутировать так нет в том-то и дело что дискутировать мы будем дискутировать мы будем а как у нас по-другому у вас все вы обращаетесь к каким-то заявлениям да, Сообщайте нарушения. Там есть еще люди на прием, пожалуйста. Не да нету там никого. Не занимайте время. Нету пожалуйста. там уже никого. Не занимайте время. Прием. Не занимайте время. Никого. Вы меня слышите? Вы меня слышите, Андрей Валерьевич? Да я вас слышу. Вы меня слышите? У вас есть еще что конкретно? Конечно, сообщить? у меня есть. Есть листья о нарушении закона, о которых было. У меня есть вы требования выяснить, кто вы есть такие. И занимайте вы исторический, вы исторический памятник. Вы выяснили. Вы исторический памятник. Вы выяснили. Занимаете? На ком вы основании? Выяснили. Нет, я еще. Не я еще не, не видел, вы, вы, вы, вы, вы обратитесь, вы получите ответы. Так я, я вам дал ответ 10 есть, числа. Может, что там? Обратитесь в канцелярию, вы получите не, ответ. Нет, да я получил там не по существу. Ну, это, правильно ну, вот и я же спрашиваю, да. кому жаловать? Кого Ответ, Кого жаловать? Если вы выражаете несогласие Дмитрий с этим ответом, может быть, законом. Винтер Александрович. Вот понять. вы даете ответы, да, не соответствующие Постановление где? Где постановление? Они ответы, там неизвестно какой формы. но ну, постановление на каждое Послушайте, ну, причине... я не знаю, о чем мы говорим. У вас ну, конкретно, вот, Вы вот, не предъявляете вот, на обозрение никакой ответ, которым, да, которым вы, вы сам, выражаете несогласие. Да что это, А у вас, согласие. вон, любой, откройте ваше, так сказать, чуток Вы конкретно телево. не предъявляете тот ответ, с которым вы выражаете несогласие. Я так понимаю. Я вам предоставил... С каким конкретным... Вы его каким, исполняете? Кон... Каким образом вы с его с исполняете? Конкретно, постановление с каким конкретным ответом вы исполняете? Дмитрий Александрович! Ну вы выполняете постановление Госдумы 157. Или вы не признаете итогов референдума 1991 ну, года, слушайте, или признаете... Я, да, я это не собираюсь с вами обсуждать. Нет, вы давайте попробуем... Просто... Конкретные закона. Вы пришли на прием в органы вы прокуратуры. Вы сейчас находитесь в прокуратуре да. РЭС и КСР. Занимаете я должность. Я вас расскажу, в прокуратуре поможет. Российской Федерации. Вот документы, я запрашивал документы, акты приема-передачи. Если вы запрашивали, вы были, границы если вы запрашивали документы, вы должны были... На свое, вы с обращением обращались. Правильно, с вы, вы получили ответ на свое нет. обращение? Не получили? Нет. Давайте обратитесь к консервису, вам выдадут ответ, который вы должны по существу я не получил. Вы не сог... То есть вы ответ какой-то получили, но вы, вы... не выражаете несогласие не с содержанием? Не надо содержание. самое. Но... Послушайте, вы... Ее... Вы, если ссылаетесь на законы Российской Федерации, Вы ее. сейчас пришли на прием, вы выражаете Я... несогласие Я... с конкретным... Не надо и своей... Росла... Я Возь. вас мне свои не не потому что мне ваше... Я рука... пытаюсь выяснить суть вашего обращения. Я говорю, да... документы где? Я пытаюсь на выяснить суд суть вашего обращения да об в прокуратуры. Я, я пока не услышал никакого, никаких средних нарушений закона, либо там с чем вы выражаете свое несогласие. Вот вы ссылаетесь, я говорю еще раз, я на закон Российской, Российской Федерации. Федерации. Где? Покажите. Ну, вы же говорите, что мы законы. Я он, да, мы прав, указуем, прав, да? законом, прав. федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Российская Федерация. Этим законом, регламентированным... Всеми остальными вы тоже пользуетесь? Естественно, мы, правильно, Естественно. Правильно? Согласно я... Конституции, где распространяются законы Российской Федерации? Конституция является основным законом. Где, мы, соответственно, где распространяются? Где расквазняется? Это понятно. Законы что Российской Федерации. Где что, распространяются? Что? О чем вы хотите сообщить, Дмитрий Александрович, я хотите? еще раз? Какой запрос? Законы Российской Федерации. На какую территорию это распространяются? Российская Федерация. Да, Российская да. Вот я запрашивал документы. А именно, демаркационные границы Российской Федерации. Это вы у нас зато? Конечно, Мы высылаете? Высылаете? Я не рассматривал ну, ваше нет. обращение. Ну, вы, пожалуйста, обратитесь я вам сейчас... в канцелярию и получите ответ на свое обращение. Обратитесь к канцелярию. Если вы ссылаетесь, пожалуйста, обратитесь в канцелярию и получите ответ на свое обращение. Виктория я вам расскажу. Я не знаю, что когда что? вы подавали это обращение. Демаркационные границы обращение? только с 1946 -го года. СССР. Вы Понимаете? хотите поговорить о регионализационных границах? Вот, но если вы ссылаетесь на Российскую Я Федерацию, нет. законы, которые вы распространяются на Российскую Федерацию... Вы занимаетесь сейчас славоблужием. Вы, вы конкретно никаких средних нарушений закона не сообщаете. Ну как никак? Вот я вы сейчас ведете антисоветскую пропаганду, правильно? Я, я пропаганду ну, не веду. Не ведете. Нет. А вы признаете итогов всенародного ну, референдума? Да это мое личное дело. Нет, вы это признаете это уже конкретно, да, потому что, что вы занимаете договор. Да я не собираюсь на ваши эти вопросы отвечать. Они вы никакого обращения не обращают, не имеют вы вы к тому, что Вы себя за гражданина Российской Федерации. При а я этом я являетесь гражданином Советского Союза. Если у вас есть сомнения по поводу гражданства, подтвердите. Лично, вот с чем, каким документом да он должен быть? не обязан подтверждать свое гражданство. Каким документом? Да не обязан я подтверждать свое гражданство. То есть если вы занимаетесь работой, то он не обязан подтверждать свое гражданство. Да да обязан да Мое гражданство было проверено при приеме на работу. Кем? Кем? Да, тем кадрам подразделения, к работодателям. Закон о паспорте есть, Закон о о паспорте есть? в Российской Федерации. Ну все, я не собираюсь на эту тему с вами ну, больше обсуждать. Ну, я вам просто подскажу... Я не слышал. Я эту тему не собираюсь с вами больше обсуждать. Закон о паспорте есть? Нет. Нету. Послушайте, да я не закон о гербе это... знаете? Я вообще не собираюсь. Вот у вас видите на красном фоне, а в паспорте у вас вот гос... Оранжевый. Есть государственная символика. Послушайте. Печать не соответствует? Есть, есть соответствующие федеральные законы о государственной символике. Вот. О гербе, о гербе, о гербе Российской Федерации, вот. о флаге. Вот. Да я не собираюсь. Вы что, на экзамен? Ну, вы то, то, что вы послушайте. паспорт должен содержать? У вас больше нет никаких, вы больше ничего не сообщаете. Ничего сообщаю. Ну, сообщаю. Если вы просто пришли поговорить, да то нет. не надо занимать свободное время. Занимать да нет, свободное время. В первую очередь уважайте э, рабочие, время других людей, которые, на мы, прием... кстати, время будем. которые хотят на прием. Попасть. Алло, здравствуйте.